О, Савиц, Смоленск Вы хотите открыть Наполеону дорогу на Москву? Пусть каждый выполняет свой долг Я выполняю свой Воинной перевес в численности. Он сохранит его от Москвы. Полагаю, нет. Он вынужден по пути оставлять гарнизоны. Но ведь это теперь поздно спорить, князью. Приказ отдан, и вам остается только подчиниться. Передайте командующему Второй армии князю Багратиону то мои войска уже оставляют Смоленцу. С одной своей армии он не защитит города. Геро, бумагу! относится вопрос ваше величество правда что смоленск оставлен нашими войсками и неприятие идет на москву да Сказывают, есть такой генерал, что в раз Наполеона побьет Ну, кто такой? А тот, что вместе с Суворовым турок бил Фамилия у него мудреная Сперва вроде сапог, а потом фамилия Румянцев. побеждал, моченки побеждал, Суворов побеждал как поставили командовать иностранца. Можете радовать. Сегодня в дворянском собрании подписана петиция с просьбой назначить русского генерала. Позвольте узнать, кого. Все равно государь, император не согласится на Кутузова. Он никогда не простит ему поражение под аустерлицем. Но сражение под аустерлицем проиграл не Кутузов, а сам государь. Кутузов говорил об этом совершенно открыто. Вот именно этого-то император ему никогда и не простит. Пошлите за Кутузовым. Воля России моя воля. нашему Барклайке отставку дал. Бой будет. Кто сказал? Земляк мой, он у генерала Бенгсена в служит. Сказывал, вместо Барклая Кутузов едет. Он не врет твой земляк -то. Это может твои земляки врать обученные. А мы тверские. Сказывал сам генерал-то. Весь такой злющий ходит. Кто? Барклайка? Чем Барклайка. В Фениксе. А он чего? Ну, что не его, вместо Барклая посадили. Неизвестно чего. Ну, Лагерь. сегодня такое веселье.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 Кутузов сказывает едет Вождистов, а нашему немцу коленкой под зад дают. Какому немцу? Барклаю Вождистов. Он не немец, он шотландец. с кем говорил. Знаешь? Знамо. С генералом. С самим Парклаем говорил. Дури! Diveni <свист> да. Так бы он тебя тут и оставил. есть <свист> <свист> как не оставил? Скажу, чтобы оставил. И оставить. Адъютант я ему или не адъютант? <свист> <свист> это? ты у него адъютант или он у тебя? <свист> это все равно. Мы с ним этим не считаемся. Ну, давай об заклад биться. На цель ни шагу не пойду. А ну, давай. Возьму тысячу гусаров, пойду к французам в тыл, партизанике. Я эту затею давно обмыслил. Не спорьте с ним, вы проиграете. Мне нравится его затея. Ваше сиятельство, вы, вы давно здесь? Порядочно. Не волнуйся, Денис. Не каждый хвостунг кусар, но каждый гусар к хвосту. Тысячу кусар не получишь, но с новым главнокомандующим о твоей затеи поговорим. С новым главнокомандующим? С кем с вообще? С, кем? С, кем во с Кутузовым. Он завтра будет Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Господа, продолжайте песню и дайте мне пока. Ваши усы несколько поднялись. Да? Ваше сиятельство, то были усы для отступления, а это усы для наступления. Когда гусар услышит по дороге, а острые шипают за звенях, черный ус прикладит он немного, За да ласково похлопает коня. И конь обученный его товарищ старый Едет заточен прямо на врага. Отмерзит гусарского удара, Коль жить ему бывает дорога. Мы родились мы держите, Да ты ступать? Не будем. А это что? Сказывали тебе, что это не отступление, а позиции для батареи ищем. Конечно, можно без позиции батареи давать. Деревенщина. И гвардии наполеонов в еще не обводилось ваш светлость. Командующий первой армии, генерал Барклай ли ваш светлость. Mm -hmm. Зари. Генерал просит подкрепление вашей светлости. Багратион подкрепление не просит. Раевской подкрепления не просит. А его пуще французы атакуют. Один Барклай просит. У меня своих резервов нет. Михаил Богданович знает это. Вступай. атакует ваш светлость. Нет возможности держаться. Князь просит немедленно подкрепление. От кого другого от князь Багратиона не ожидал. Барклай подкрепление не просит. раевской подкрепление не просит. Один Багратион просит. У меня своих резервов нет. Барклая дивизию и направить к атаковать французов. Ваша светлость. Надобность придет, не дозволю, а прикажу. Телевестие от генерала Раевского! Генерал умоляет подкрепление. Послать дивизию из моих резервов. Что? Фельдмаршал прислал ее и велел доложить, что своих резервов у него нет. Князья! что перед Богом предстать, перед ундерами то показать срама. Одна надежа, может, живой останется. Петя! Тебе дать, сынок? Не. Все равно. Леша и Ваксетист. Надо немедленно послать за подкрепление. Опять, небось, за подкреплением? Князь бы крутил что за против всех, Сражение почества, сражений, ваша светлость. Ты что? Нет. Выиграно сражение против Бонапартия. Понял? Выиграно. Так и передай своему генералу. Дубай! Двинул Наполеон гвардию или нет? Сейчас должен двинуть. Это его последний резерв. Ну вот. Аманплатов. Ждали если твои казачки дела. Приказываю. Перейдешь в реку. Ваше величество! Сопротивление русских вспомниров. Они еще держатся. Дайте мне гвардию. Я разрежу русскую армию и утоплю ее в реке. Еще одно усилие, ваше величество! И русские будут уничтожены. Пустите гвардию! Гардию! Арди Ваше Величество, и я принесу Вам победу! Сейчас наш император махнет своей перчаткой и скажет, как всегда и везде, Ардию, в огонь! Казаки атакуют наш левый фланг. Они прорвались в тыл. Они приближаются к штабу, ваше величество. Остановить наступление и отбить казаков. Гвардия не двинется с места. За 800 лье от Франции я не могу рисковать моим последним. Let's Молодец Представлю К награде За что? Вы не поняли, ваш свет Моя конница Россия А так и не удалась Ну не удалась уж. Не двину Наполеон гвардия А кобы а сражение-то мы выиграли, господа. Как выиграли? Ну, если не выиграли, то уж, во всяком случае не проиграли. Что русские Твоя на месте, и ваша великость. Отведите войска. сегодня увоз ну да да я сейчас Михаил Иларьевич, Москву не отдадите. Pierre. Мое мнение, господа, остается прежним. Я человек военный. Москва для меня есть прежде всего позиция. Позиция для защиты непригодная. Предлагаю... Оставить Москву без боя. Оставить без боя священную, древнюю столицу России, то лучше умереть в Москве, чем сдать ее на поругание неприятельности. Если позиции под Москвой негодны для защиты, кто нам мешает атаковать самим? Я предлагаю атаковать! Будь, бой, вот у гор. Надо отступать. Ну, навряд ли государь одобрит вашу настойчивость в отступлении. Властью, данный мне государем, приказываю отступать. Россия не одна Москва Креп Москву, но сохраним армию не все потеряно Креп армию, то не сохраним ни Москвы ни России Ответ за Сие перед государем и Отечеством приемлю на себя. Отступать прикажете на Калугу? Отступать будем на Рязань. Вы свободны, господа. Вы добились своего, Михаил Богданович. Судьба Москвы была определена вами еще в Смоленске. Тебе не прав был замысел моего отступления. Если бы не признал я правоту твоего замысла, то дал бы сражение Наполеону тотчас по прибытии своем в армию а не отступал к Бородину. Но почему тогда позволяете наносить мне в своем присутствии обиды, которых я не заслужил? Разве не прав Бениксон, утверждая, что судьба Москвы была определена еще в Смоленск? Но вправе ли он тем, попрягать меня? Разве совершенное мною Совершено не в предвидении общего блага? До дня, когда постигаешь правду сам До дня, когда торжествует правда не хватает порой и жизни человеческой. Смирись, Барклай. Столь тяжкой для всего Отечества час. Мыслим ли помнить обиды, тяжкие для одного себя? это только позициях москва. Но где же русская армия? Быть может, она у нас в тылу? Кутузов приказал своим генералам отступать на Рязань. Ваш светлость, ваш светлость, мы не туда поехали. Ведь приказывали на Рязань, а повернули на Калугу. Задача А назад вертаться Недобрый знак Пути не будет Придется отступать на Калугу А Наполеон Пускай нас У Рязани Его императорского величества. разберу я что-то. Глаз-то у меня один, а приглядывать ему за многим достается. Притомился, видимо. Так, почитай. Князь Михайло Илларионович, не могу скрыть, что крайне удивлен вашей медлительностью и бездействием. Как сообщает начальник штаба генерал Пенниксон. Не столь, видимо, начальник штаба, сколь доносчик и интриган. Читай. Как сообщает мне начальник штаба генерал Пенниксон, влияние вашего предшественника Барклая-де-Толли продолжает оставаться в армии достаточно сильным. И именно этому влиянию, обязанному оставлением Москвы, в то время как сражение под Бородино, по вашему донесению, было нами выиграно. Влияние Барклая, вот оно что. Отпусти я Барклай из армии, завтра же Бенниксен донесет царю. Зачем я отпустил всего разумного генерала? Знаю. Чего мой начальник штаба хочет? Знаю. А Смирис заложить вашу светлость об этом в штабе тоже догадывается. Ну, коли в штабе знаю, так еще того лучше. Так. Забыли меня старика, Михаил Богданович. Может зайдете вечерком поговорить? О чем? Мы же с вами все понимаем и можем говорить откровенно. То, что делает сейчас Кутузов, было задумано нами и без него. Не знаю, создан ли я для побед, но для интриг не создан, граф. Вельдмаршалл с тех пор, как мы встали в Тарутине, все все время и спит. Киса, кисонька, эх, тебя угораздила, кисонька. На всей моей артиллерии разлеглась. Генерал и Толли, ваша светлость. Назови. Вам бы, ваша светлость, и в заправду надобно поспать. Ее так вы того гляди и над столом уснете. Ваша светлость, да коли было мне тяжко. Но была во мне нужда, я терпел. Ныне нет той во мне нужды. Скажи, Барклай, как мыслишь ныне, выиграли мы сражение под Бородино или проиграли? Сражение, после которого следует отступление Считается проигранным, Ваша Светлость. Вот-вот. Ты в бою докладывал так с дютантом. А ведь э, сражение-то не было проиграно. Ибо не сломлен был дух армии. И отступили мы, не по воле противника, а по своей. И победили не они, а мы. Ибо не сломлен был дух войска российского. А ты, Михаил Богданыч, ты прости меня, старика, сегодня я постиг. Разумом. Так. Повинно ли войско в том, что не постигло замысла твоего душой? Видит Бог, скорблю о разлуке с тобой, но ныне, Пока Москва в руках Наполеона, не могу подняться тебе на защиту, ибо ненависть к тебе утвердилась, и доверие ко мне будет колеблено. Прощай, Баркла. Ваше превосходительство, фельдмаршал спит. Знаем. Я приду позже, ваше сердце. Ну ж, коли пришли... Барклай командовал армией. А вы не командовали армией, минерал? Нет, Нет. ваша святость. Так что вас -то я могу отпустить не в обиду на его величество. Поезжайте-ка в Калугу. Зачем? Лечиться. Лечиться? От чего? Разберут! Русские христиане опять отказываются, Ваше Величество, Продавать нашим войскам продовольствие и фураж. Надо отбирать. Они нападают на наших фуражиров. Наш аборс из Смоленска опять захвачен этим русским офицером. Поймаете, повесить. Пьяные солдаты? Они горладят даже под моими окнами? Ваше Величество, почти невозможно бороться с этим. Солдаты считают, что война закончена. Мы ведь обещали им мир в Москве. Петрович. Что говорят в войсках? Не скрою, вашу светлость. Офицеры жалуются на бездействие. Сидим и ждем. А чего? Опять к атаке клонишь. Пока Наполеон сидит в Москве. Да мира ждет. Мы тут по малости войска собираем без помехи. А французы, оказывают, всех ворон поели. За мышей ныне принялись. Не слыхала? Передайте императору Александру мое предложение о мире. Скажите, что я делаю это только из любви к нему. Но если русские не пойдут на мир, я двину мои войска на Петербург. Пусть они сожгут свою вторую столицу. Ваше Величество, русские не пойдут на мир. Не бойтесь уступать, Ларистон, идите шире навстречу русским. Армия устала. Ваше Величество, я не думаю, что русские пойдут на мир. Мне нужен мир во что бы то ни стало. Мир. В нашем тылу толпы крестьян Разбойничают по дорогам Грабят обозы, убивают солдат Когда воюют армии Действие черни пагубно для обеих сторон Ваша светлость Вам легко было бы унять свой народ? Мне или усмирять? Праведный гнев народа. Пропуска в Петербург дать вам не могу. Письмо же Его Величеству к императору Александру отошлю нынче. А, до ответа мы могли бы заключить перемирие. К сожалению, неполномочен граф. Ах, ваша связь довольна. пора кончать эту войну угу. кончать пока мы же еще и не начинали игра только собираемся Войдя в Москву, зайдите французам в тыл. займить все дороги. Баталий громких не затевать, но чтобы в Москву не только ни один обоз, ворона, чтобы и та не пролетела. С Богом. это от русского императора нет и по-видимому не будет маршалы собрались и в тут решение во Ушли французы из Москвы. но преждевременно. Собирание армии окончено. Война. Таман Платов. Храбрость твоя нам ведома. Наполеон с армией устремился на Калугу. Ступай с авангардом, прегради ему путь у мало Ярославца и стой! Lerda! Бородино. Нус! Родил Наполеонов второе бородино. Ха? Не в новом бородино наша но победа в том, чтобы заставить французов отступить по старой смоленской дороге и сохранить армию. Вы ищете побед, а я ищу в них смысла. Вы свободны. Ваше Величество, вы видели поле сражения. Вся земля покрыта трупами наших гвардейцев. А с кем мы боролись? С русскими ополченцами, которые пришли полуодетые, полуобутые, плохо вооруженные. С какой яростью эти русские шли на смерть. Вот с каким народом нам придется завтра сражаться. Я не смею советовать вашему величеству давать или не давать завтра генеральное сражение русским но поскольку в Смоленске есть шестимесячный запас продовольствия и армия могла бы разместиться там на зимних квартирах Довольно! Да если завтра сражение будет выиграно той же ценой что и Бородино то я, Ваше Величество, тоже за то, чтобы димовать Смоленске. Значит, отступать по старой Смоленской дороге. Бородино. Пусть будет снова Бородино. Мы дадим сражение. Мы пойдем на Калугу и горе тем, кто преградит нам путь. Берти, прикажите подать мне ложечку. Я осмотрю наши позиции. Здоров. Солдат Семен Жестянников подарок просил передать вашей светлости. Их прислал. Ваша светлость, скользко. Садись. Садись, Семен жестянников. Подарок, спасибо. Да ни к чему он мне. Это А вы поглядите хорошенько, ваш святый. Ну? Что, что в них приметного? Да ведь без шипов, ваш святый. Я их с лошадей французских снял. А они подковы. Без шипов. Нынче-то по грязи лошади падать станут. А если чуть ледок пойдет, так у них вовсе вся конница тогда попадает на этаких-то подколах. Выходит, ты мне всю французскую кавалерию подарил? Придал? Спасибо. Спасибо, братец, спасибо. А за каждую подкову вот тебе по Целковому. Ваша святость, да я вам к завтрему их хоть тысячу штук достану. Ну, ну, у меня, у меня, у меня на твою смекалку Целковиков не, не хватит. таман Платов, Возьми конницу, дорога на Медынь, на рассвете атакуй французов. Надо бы приберечь силы для генерального боя, ваша светлость. Да и у французов там вся кавалерия собрана. Всполняй доказания. Да, ну, казачки твои, в тылу французов гуляют. Ну, как полагается, Михаил Айвон. Давай. Сно, сно, сидите, ребятки. Сно. прикажи по всему лагерю чтобы больше чем подвое у костров не сидели сколько что до костров развести на ваш свет сколько выйдет а смекалки бы тебе у Семёна жестянникова попризанять Император ехал верхом, осматривая позиции. Вдруг, летя карьером прямо на нас, с пиками наперевес показались казаки. Я и маршал Бессиер заслонили императора и стали отбиваться. Еще минута, и император мог быть убит. Мог быть взят в плен. Но тут подоспели дикие рейпалять. Ну что, император? Как, как император? <swiss1> что император? Что император? Император был совершенно спокоен. Император улыбался. Красавия, Видимо, к русским подошли еще новые подкрепления. Что делать, Бертьвей? Отступать. Первый раз в жизни Приказываю параллельно с армией Наполеона. Марша, иди на запад! Пойдет ли Наполеон со своей армией в плен на то, власть Господня, Огнать а его из России, на то уж власть. Русские близко. Они голодны, Ваше Величество. Мы не можем посылать фуражиров за продовольствием в сторону от дороги. Слева параллельным маршем идет армия Кутузова. Следом за нами казачьи полки Платова. Мы уходим как бы под конвоем русских. И голод все быстрее гонит наших солдат к Смоленску. Прикажите бертьей не пускать их в Смоленск до прибытия гвардии. Ваша велица. Ваш За то, что вы допустили грабить склады. Очевидно, вы сами помогали. Папу. Это Папу. ветер, ваше велицо, поднял на воздух наши запасы. Дайте распоряжение войскам немедленно выступать. Мы покидаем Россию. Снимай засаду, Денис. Перехватили наших французов. Сеславин? Нет. Фиглер? Да нет. Он! Смотри! Вот тут у вас старший, Василиса Барина. Какая Василиса? Известная, какая? Старость Тиха. Староста-то позапрошлом году помер, а старостиха-то осталась. Вот значит и верховодит по малости. Ну, а французов-то кто в плен взял? Известно кто? Старостика и взяла, а Василиса. Молодец. Ну, пошли, шаромыжники. Пять дней я этот отряд французов выслеживал. И вдруг кто-то из-под носа увел. И кто увел? Баба! Ну, на нас с тобой еще французов хватит. Тут неподалеку в лесу целая бригада генерала Ажеро Плутай. Может быть его захватит? Аквая! Их вами ежедневно и повсюду. Теперь остается только преследовать неприятеля. И тогда земля русская, которую враг хотел поработить, ущерится, астми его. Остается вам юги. И морозы, Вам ли боятся их. Дети Севера. Своров учил нас носить и холод, и голод, нежели впереди шла победа и слава. С нами Бог! «Перед нами разбитый неприятель, да будет за нами тишина и спокойствие!» и рассещаются на Разрешите ваша светлость кавалеристам переправляться в пешем строю. Ты что задумался? Их задерживая его светлости французские подковки отду. Прикажите саперам чинить мост. Гвардия вся успела переправиться, маршал. Почти вся, Ваше Величество. Тогда сожгите мосты. Но часть армии еще на том берегу, Ваше Величество. Сожгите мосты. Вы не знаете, зачем нас позвал император? Я думаю, он хочет рассказать нам о той главной ошибке, которая привела к столь роковому исходу. Что вы имеете в виду? Я имею в виду... Вашу ошибку, Бертьей, когда вы не сумели выполнить приказ императора, чтобы гвардия первой вступила в Смоленск. Если бы вы сумели это сделать, мародеры не разбили бы склады с продовольствием, и мы зимовали бы в Смоленске. А я полагаю, что главную ошибку Совершили именно вы, посоветовав императору отступать из Малой по старой Смоленской дороге. Не ссорьтесь, господа. Я помирю вас. Роковая ошибка была совершена несколько раньше, когда мы бесплодно больше месяца сидели в Москве и теряли время, ожидая мирных предложений от русских. И вы не правы, Ларестон. Наша главная ошибка была совершена еще раньше, когда мы начали поход на Россию. Собрал вас, господа, чтобы попрощаться с вами. Я должен уехать во Францию. Наша армия почти уничтожена. Здесь я ничего не могу сделать. Во Франции я соберу другую армию. That's